Средний календарь отсчитывает последние дни до момента официального ввода в эксплуатацию нового четвертого по счету в Беларуси цементного завода. Специалисты со свойственной профессиональной осторожностью пока скромно именуют этот проект как очередная линия УАУ Кричев-Цементный Шифер. Однако по своему масштабу, качеству, экономико-технологических решений, планируемых объемов выпуска, новое производства явно дают фору своему прародителю, который в ноябре 2013 года вступит в девятый десяток своей истории. Территориальные заводы разделяют километров, а объединяет общее руководство и единая кадровая политика. Сегодня это, пожалуй, самый напряженный участок работы на пусковом объекте. Модернизация даже небольшого участка сопряжена с сотнями проблемных моментов. А здесь огромное предприятие, которое создано буквально с нуля на 66 гектарах топкого полезного грунта. Кроме основных мощностей, созданы под ключ подстанции системы водоснабжения, железнодорожные автомобильные подъездные пути, карьер на месторождении Каменка. Сейчас завершаются последние гектары озеленения укладка последних сотен метров бордюрного камня. Но это, так сказать, только к штрихи к парадному портрету. Главным событием мая стал выпуск пробной партии продукции сухим способом, что стало практическим завершением строительно-монтажных работ на производственной площадке. Успешно проведены розжиг печи по получению клинкера и эксплуатационные испытания основных технологических линий, включая линию разгрузки и дробления угля. Газовый факел был сформирован с первого раза. Прогрев печи, засыпка мелющих тел, накопление инертных материалов, глины, мело, огарков, все это поэтапные процессы, требующие скупозного отслеживания и отладки всех технологических моментов. Кстати, использование угля в качестве альтернативы природному газу гарантирует значительное снижение себестоимости цемента. Пока мы осторожно называем цифру до 30% экономии. В настоящий момент в пути находится около 80 вагонов угля. При непрерывном производстве в печах будет сгорать до 14 вагонов в сутки. Испытательный центр предприятия официально аккредитован и ежедневно проводит порядка 350 различных анализов. Но сейчас, понятно, мы с особым нетерпением ожидали результатов анализа пробной партии, оправдали самые оптимистичные ожидания. Продукт отличается хорошим качеством. Старый завод. Скоро отпразднуют свое 80-летие. За этот срок здесь было накоплен огромный кадровый потенциал, сложились целые трудовые династии, которые сегодня продолжают технологические традиции предприятия. Их потенциал для дальнейшего развития предприятия неоценим. Но на новой площадке ставка делается на молодежь. Средний возраст инженерно-технических работников 25-30 лет. И это люди самого высокого подбора. Иным просто невозможно доверить судьбу инвестиционного проекта, в реализацию которого только в минувшем году было вложено около 1 триллиона рублей. Претенденты проходят тестирование гораздо более жесткое, чем на выпускных государственных экзаменах в профильных вузах. Кто-то сходит дистанции, кто-то, собрав кулак волю и знания, добивается права работать в рядах ОАО цементный шифер». К началу пуска наладки штат нового завода составлял порядка 300 человек. Причем ядро руководящего персонала и специалиста было в целом сформировано задолго до этой даты.